«Леб-Лебович, вы только послушайте!» Качнулся Алферов, хватая его за плечо. «Вот я сейчас вдрызг, в дребезге, на положении дров. Сами черти напоили!» «Нет, совсем не то. Я вам о девочке рассказывал!» «Вам надо выспаться, Алексей Иванович!»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 — Вышло. — А? Я вас спрашиваю. Эй, ты, большевик, объясни-ка, можешь? Ганин легко оттолкнул его руку. Алферов, покачивая головой, наклонился над столом, локоть его пополз, с скатерть, опрокидывая рюмки. Рюмки, блюдца, часы поползли на пол. — Спать! — сказал Ганин